Приветствую всех подписчиков канала «Ты хочешь стать миллионером» и приглашаю подписаться, если вдруг ты случайно наткнулся на это видео в океане Ютуба. Виктор Феликсович Виксельберг. Сегодня наш герой – это российский инженер и предприниматель, управленец, миллиардер, коллекционер искусства, президент фонда Сколково. Председатель совета директоров группы компании «Ренова» Виктор Феликсович родился и вырос в Драгобыче на Украине. Отец Виксельберг Феликс Соломонович, 1922 года рождения. Умер в возрасте 96 лет в 2018 году. Похоронен на Тройкуровском кладбище. Еврей. Мать Морозова Елена Евтроповна русская. Вики учился в Драгобычской средней школе номер 3 и закончил обучение в 1974 году. В 1979 году с отличием окончил факультет автоматизации и вычислительной техники кафедра автоматизированной системы управления Московского института инженеров железнодорожного транспорта МИИИ, где учился вместе с Леонидом Блаватником. окончил аспирантуру. При вычислительном центре академии наук ссср в марте 2017 года виктор виксельберг стал гражданином республики кипр расскажем немного о его карьере в 1978 по 1990 годы виксельберг работал научным сотрудником заведующим лаборатории особого конструкторского бюро по бештанговым насосам. с 1900 1989 -го года генеральный директор АОЗТ НПО Комвек. К 1990 -го году он защитил диссертацию и также выступил учредителем нескольких фирм, включая Комвек от компании Виксельберга, специализирующейся на экспорте цветных металлов. В частности, он продал в США полторы тысячи тонн алюминия Иркутского алюминиевого завода и открыл в Нью-Йорке его представительство. Там он встретился со своим соседом Блаватником, эмигрировавшим в 1978 году и ставшим состоятельным гражданином США. Вместе со старым приятелем он основал российско-американское совместное предприятие «Ренова». С октября 1990 года заместитель генерального директора СП «Ренова», затем президент «Зао Ренова», с 2004 года председатель наблюдательного совета группы компании «Ренова». С 2010 года председатель совета директоров группы компании «Ренова». Группа компании «Ренова» представлена в 36 регионах России, а также в странах Европы, Африки, Азии, Америки. Более 80% всего объема инвестиций группы «Ренова» составляют долгосрочные инвестиции в российскую экономику. Более 134 тысяч человек работают в компаниях, входящих в группу Ренова, и их зарплата зависит от Виктора Виксельберга. Его деятельность в Швейцарии. Сейчас она уже не такая активная, как была раньше. В июле 2006 года компания Ренова объявила о покупке 10,25% акций швейцарского концерна Оэрлайкон. А в мае 2007 года группа приобрела блок-пакет швейцарского инженерного машиностроительного концерта на Солдзер. Ренова постепенно наращивала доли в концернах, и сегодня ее доля в Air составляет 44,7%, а в Солдзер 62,86%. 18 августа 2009 года Виктору Виксельбергу и его представителям удалось установить контроль над руководством машиностроительной компании Зальзер IG. На тот момент он не владел контрольным пакетом акций, хотя и был крупнейшим акционером. Однако вхождение его представителей в состав руководства компании вызвало возражение и попытки сопротивления со стороны предыдущего менеджмента. Тем не менее, Виксельбергу удалось получить поддержку других акционеров и назначить состав руководящих органов компании своих представителей Юргена Дормана и Клауса Штураны, приобретя таким образом большинство голосов в Совете директоров компании. Деловая активность Фиксельберга в Швейцарии не была безоблачной. Федеральный департамент финансов Минфин Швейцарии в разное время вел расследование в рамках административного уголовного права против Фиксельберга, Печика и Штупфа По подозрению в нарушении их обязательств, вытекающих из биржевого законодательства в рамках приобретения акций Айрлайкон и Сальца. Возбуждение в апреле 2009 года уголовного дела по Зайцев совпало с переговорами между Швейцарией и США о снятии банковской тайны со счетов бизнесменов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в США. В октябре 2010 года сообщалось, что Виктор Виксельберг и двое других бизнесменов выплатили 10 миллионов швейцарских франков. 10 миллионов 400 тысяч долларов. Компенсации чтобы урегулировать претензии со стороны властей Швейцарии. Вот так Швейцария зарабатывает на русских бизнесменах. Виксельберг считает свои швейцарские активы стратегическими инвестициями, которые позволили новый добиться синергии благодаря доступу к технологиям. Примером такого синергетического эффекта можно назвать -нано и нано или новой. По созданию крупнейшего в России производства солнечных модулей на базе технологии тонких пленок. AERLIKEN SOLAR. Компании HELL. В мае 2010 года Виксельберг объявил, что переедет из Цюриха в кантон ЦУГ. Один из факторов отмены паушального налогообложения в Цюрихе, за который проголосовали большинство граждан кантона, в ЦУГе паушальный налог еще действует. В 1996 году был одним из создателей ООО «Сибирско-Уральский алюминий», объединившего Иркутские Уральские алюминиевые заводы. 1996 года генеральный директор АОТ «Т» Сибирско-Уральская алюминиевая компания, член совета директоров АО «Суал», с 2000 года президент управляющих компанией «Суал Холдинг». В состав «Суал Холдинга» входили Иркутский, Уральский, Богословский, и кандалахские алюминиевые заводы. С января 2003 года председатель совета директоров компании «Суал Холдинг». Отличительной особенностью холдинга стало разделение функций собственников и менеджеров органов управления компанией. По итогам 2001 года Вексельберг возглавил рейтинг руководителей предприятий цветной металлургии, составленный деловой газетой «Ведомости». В том же году Ассоциация менеджеров признала Виксельберга один из лучших предпринимателей и корпоративных менеджеров в России. 2007 по 2012 год председатель Совета директоров Объединенной компании Русал, Тюменская нефтяная компания и ТНК «ВР». В сентябре 1997 года Виксельберг был избран в состав Совета директоров ОАО Тюменская нефтяная компания. 28 апреля 1998 года на заседании Совета директоров АО Тюмен Нефтегаз, добывающей компании в структуре ТНК, был избран председателем Совета директоров ОАО Тюмен 30 июня 1998 года Виктор Виксельберг был вновь избран в состав Совета директоров ТНК. С июля 1998 года вице-президент, заместитель председателя управления ТНК. С июня 1998 по 2000 год член Совета директоров ОАО Нижневартовская 25 июня 1999 года был вновь избран в состав Совета директоров ТНК. 12 июля 1999 года был избран в состав Совета директоров ОАО Нижневартовская нефти-газодобывающее предприятие. В тот же день был избран в состав Совета директоров ОАО. Самотлорнефтегаз. С ноября 2000 года член Совета директоров ОАО «Онака». С июля 2001 года директор по стратегическому планированию и корпоративному развитию ОАО «ТНК». С марта 2002 года член Совета директоров ОАО «Руссия Петролиум». В апреле 2002 года Виксельберг был назначен председателем правления Тюменской нефтяной компании 1 сентября 2003 года Альфа-группа Access Ренова» объявили о создании стратегического партнерства и намерении объединить свои нефтяные активы на территории России и Украины. С сентября 2003 года член совета директоров компании ТНКВР. С 2005 года исполнительный директор по развитию газового бизнеса ТНКВР. С 2009 года исполнительный директор ТНКВР. Виктор через кипрскую компанию Winterlux Limited владеет 39% акций Российского банка Международный финансовый клуб через Ренову 9% Банка. После включения в санкционный список США с сайта Российского Центрального банка эта информация почему-то исчезла. Подобное распространилась на всех акционеров МФК. Вместо информации, которую сайт банка выдает Ошибку 404. Он владеет рядом объектов недвижимости в Дубровнике, Хорватия. В частности, с мая 2014 года через зарегистрированную в Хорватии компанию «Вилла Ларус» гостиницей «Велведер» отель «Вилла Филтринелли на озере Гарда в Горльяно, Италия, расположенный в здании одноименной виллы, был приобретен виксельбергом. Эта вилла ранее была последней резиденцией Бенито Муссолини. С марта 2010 года координатор российской части инновационного центра Сколково, с июня президент Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Фонд Сколково и сопредседатель Совета Фонда Сколково. В интервью газете «Сайт Дойч 12 октября 2011 года Виксельбек так объяснил причину своего участия в проекте. Для меня лично это очень интересно. Сколково занимается пятью рынками – энергетика, ИТ, биомедицина, космос и ядерные технологии. Не надо забывать, я активно работаю как предприниматель именно в этих сегментах. Модернизация российской экономики открывает огромные возможности. Я сильно погрузился в этот проект, хотя некоторые друзья говорят мне – "Балшит, ерунда. Но мне нравятся подобные вызовы, и я хочу показать, что это работает. В апреле 2004 года он учредил культурно-исторический фонд «Связь времен» и возглавил его попечительский совет. Уже первый проект фонд «Связь времен» приобретение в США крупнейшей в мире частной коллекции работ великого российского ювелира Петра Карла Берже и возвращение ее в Россию вызвал колоссальный общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Сейчас фонд проводит серию экспозиций коллекции в крупнейших столичных и региональных музеях. Первым местом для экспозиции был избран Московский Кремль, где выставка Фаберже, утраченные, обретенные из собрания фонда «Связь времен», прошла с мая по июль 2004 года. На сегодняшний день коллекция выставлялась в 18 городах России и мира. Среди проектов фонда «Связь времен» – возвращение США колоколов Свято-Даниловского монастыря, Возвращение в 2006 году архива русского философа Ивана Ильина в Россию и передача его на хранение в Московский государственный университет. Восстановление залов Рубиля в Третьяковской галерее. Восстановление исторического памятника Форт Рос, Калифорния, США. Создание в Санкт-Петербурге музея Фаберже. Состояние и позиции в рейтинге Форбс. Американская версия журнала Forbes в 2015 году оценивала состояние Виктора Виксельберга в 12,5 миллиардов, это 73 место в мире. В списке 200 богатейших бизнесменов России с составленным в российской версией журнала Forbes Виксельберг занимает четвертое место. В 2017 году журнал Forbes поместил предпринимателя на сотую точку своего нового рейтинга миллиардеров и на десятую в российском списке. Капитал Виксельберга – 12,4 миллиарда долларов. В 2019 году Виктор Виксельберг занял 11-ю позицию в рейтинге 20 богатейших российских бизнесменов, опубликованном журналом Forbes. За 2018 год его капитал уменьшился на 2,9 миллиарда и составил 11,5 миллиардов. Санкции сделали свое дело. Это как раз та сумма, которую арестовали у Виктора Виксельберга. 6 апреля 2009 года Министерство финансов Швейцарии инициировало расследование, а позднее судебное разбирательство в отношении Виксельберга, компании Ренова и двух австрийских предпринимателей Рони Пак и Джордж Штанфа в лице компании Верест, совместными владельцами которые являлись трое по подозрению в сокрытии доли владения в компании Сульзар, компании по производству и обслуживанию промышленных машин и Аирлайкон. По версии МФШ Эв, Верест в период с 2006 по 2007 год Тайна приобрела суммарно 31,2 акции Сульза, однако не уведомила последнюю своей доли, тем самым нарушив швейцарский закон, а компания Ренова и Виктори действовали в сговоре, приобретая акции Айрлайкен. Согласно швейцарскому закону, человек или компания, покупающая более 5% акций другой, обязан раскрыть его общую долю владения компанией, выпустившей эти акции, а также торговой биржей. В сентябре 2010-го Федеральный криминальный суд Швейцарии отказал в иске за отсутствием доказательств и доверия к обвинению по делу Айрлайка. В октябре того же года расследование министерства закончилось мировым соглашением, в соответствии с которым Виксельберг и австрийские партнеры заплатили 10,6 миллионов долларов за урегулирование претензий. Никаких иных последствий дело не имело. 21 февраля 2011 года газета «Ведомости» опубликовала статью о том, что Виксельберг выступил посредником сделки с созданием торгового представительства в Венгрии на Красной Пресне. Он купил его у последнего в 7 раз дешевле, чем потом продал российскому правительству? Две прошедшие по данному вопросу проверки Следственного комитета России не привели к каким-либо выводам о наличии состава преступления в действиях сторон по этой сделке. Официальных претензий кому бы то ни было в России по этому делу не предъявлялось. И поэтому деньги из российского бюджета, перекочевавшие к Виссельбергу, считаются законным бизнесом. Его общественная деятельность член Комиссии по федеральной межрегиональной и региональной социально-экономической политике при председателе Совета Федерации РФ, член Координационного совета металлургического комплекса Министерства экономики России. С 1997 года член Совета директоров Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России. С ноября 2003 года член Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. С 2005 года председатель Комитета по международной деятельности РСПП. Виксельберг – один из лидеров Федерации еврейских общин России, а также возглавляет попечительский совет Еврейского музея в Москве. Департамент Казначейства США внес Виктор Виксельберга в список лиц, на которых наложены санкции. В апреле 2018 года компания Сладзвы купила у компании Ренова, принадлежащий Виксельбергу, пакет акций, дабы разморозить заблокированные ранее счета в банках США. Деньги, полученные последним от сделки, были заблокированы. В июне 2018 года, после введения американских санкций, все счета Виктора Виксельберга в швейцарских банках были заблокированы, так как под ограничение попали счета во франках, а не в долларах. Гринова намерена подать суд на швейцарские кредитные учреждения. Виктор Виксельберг как минимум дважды встречался с Майклом Коэном, когда тот был адвокатом Дональда Трампа. По данным Блумберг, первая встреча между Виксельбергом и Коэном состоялась в январе 2017 года до официального вступления Трампа в должность президента. Вторая встреча между Виксельбергом и Коэном прошла в марте 2017 года. Нью-Йорке на второй месяц президентства Трампа. Правительство Британии в апреле 2018 года планировало внести Вексельберга в список санкций. Швейцария. В начале июня 2018 года несколько публичных и частных банков Швейцарии блокировали счета Вексельберга на приблизительную сумму в 1 миллиард долларов США в связи с ранее введенными казначейством США санкциями. Таким образом, зарубежный бизнес Вексельберга сильно ограничен для него. И полностью открыт только российский рынок. Его семья. Все родственники Виктора Виксельберга по отцовской линии погибли в годы Великой Отечественной войны. Магнат женат на однокурснице Марини, с которой они познакомились во время учебы в институте в стройотряде и через год романтических отношений поженились. Пара воспитала двух детей, сына Александра и дочку Ирину, появившихся на свет в 1988 и 1979 годах соответственно. Супруга руководит благотворительной организацией «Добрый век», которая специализируется на поддержке людей с психическими болезнями. Она ведет порядка 100 программ по развитию и реформированию психиатрической помощи. Сын Александр, гражданин США, окончил Ельский университет, занимается развитием учрежденного за океаном собственно технологического стартапа. Дочка, также выпускница этого вуза, работала в Реново специалистом по инвестициям. Она подарила родителям в 2011 году внука Марата. Как и большинство российских миллиардеров, Виктор Феликсович Виксельберг отмечен множеством наград. Орден почета 1999 год. За заслуги перед государством высокие достижения в производственной деятельности, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества международными. Звание ⁇ Почетный металлург ⁇ 2002 год. Почетный знак Международного Демидовского фонда Прокофи Акинфевич Демидов за меценацию и благотворительность. Почетная гравана Республики Карелии за заслуги перед Республикой и многолетний добросовестный труд. Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги подготовки проведения встречи глав государств и правительств стран, членов группы 8 в городе Санкт-Петербурге. 19 октября 2007 года присуждена награда за возрождение традиции российской благотворительности от Центра Вудро-Вильсона за общественную деятельность. Благодарность правительства Российской Федерации 24 апреля 2008 года за активную плодотворную работу в деле пропаганды русского языка, русской литературы и культуры. Орден преподобного Сергия Радонежского второй степени 12 сентября 2008 года. Почетная грамота президента Российской Федерации 20 июля 2009 года за большой вклад в развитие социально-экономической инфраструктуры Свердловской области. Орден за заслуги перед Отечественным четвертой степени за большой вклад в сохранение и популяризацию культурно-исторических ценностей России. Орден Александра Неска 2014 год. Знак отличия за благодеяние 11 июня 2016 года за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность. Лауреат национальной премии «Бизнес» репутации Дарин Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства 2004 год. Лауреат премии «Топ-50» Самые знаменитые люди Петербурга в номинации «Бизнес». Лауреат премии «The Art Newspaper» Россия за 2014 год. На этом информация о Викторе Феликсовиче Виксельберге подошла к концу, а я жду вас в следующем ролике. И не забудьте нажать на колокольчик, так как в следующем нашем списке 200 богатеев России будет Герман Хан.